Связь с ума, Боже, светло. на земле. <соединяй>, век, все расскажи мне, все расскажи про Него. Чудная память слагая, сердцу дороже всего. Как он в пустыне спастился, как Слушай, как прикифил, расскажи мне, и как занос победил, как Однажды был ответ уже, и Искал Иисусе, скажи мне, Все расскажи про него, Полный плакал я, сердцу дорог женский И как из гроба достал, Чудную повесть скажи мне, Как он людей возлюбил. урожай который Бог послал нам на эту землю людям чтобы мы всегда были благодарны всегда нашему Господу что Бог нас никогда не забывает никогда потому что он любит нас вы знаете я сейчас прочитаю несколько один стишочек прочитаю это записано в исход это мы знаем этот стих 16 стих, 23 глава. Мина и Скотт. Здесь записаны такие, я бы сказал, назидательные для нас слова. Наблюдай праздник жатвы, первых плодов блюда твоего, какие ты сеял на поле. И праздник собирания плодов в конце года, когда уберешь поле работу твой. Спасибо вам. Наблюдай и праздник Мы сегодня собрались для того, чтобы действительно поблагодарить нашего Господа за те урожаи, которые Бог дал нам в этом году. И действительно, в этом году Бог видно по всему, сколько Бог дал урожая картофеля. У меня в этом году, вы знаете, я столько живу, у, меня, у моих кладовых дома, Сколько кар... картош... картофеля, да? Вот. Нет, очень много. И причем большая такая картошка. Ну, возможно, там разные сорта. Там несколько сортов у меня действительно. Это Божье благословение. Это Божье благословение. Вы смотрите, сколько в этом году Бог дал яблок. Yeah. Yeah. Бог знает, когда давать можно чтобы вот этот сохранить цвет на яблонях, на грушах. И действительно, вы знаете, вот прошлые э, года э, как-то очень мало было, потому что вот это насекомое, ну как по нашему оленка говорят, у нас съедало, уничтожало. Но в этом году Бог так вот усмотрел, чтобы были плоды на всех деревьях. И действительно, слава благодарность нашему Господу. Бог любит свой народ, Бог любит нашу Украину. И действительно, вы знаете, и много из и зерна в этом году Бог дал для нас, для народа, чтобы действительно, и, и, и Хакунуза нас, и Соня, все есть. Разве это не благодать Божия? Это действительно Бог трудится. Для нас, для их друзья, Бог любит нас, чтобы мы действительно видели Его заботу, видели действительно Его труды, как Он дорожит человеку, как Он заботится о нас. И слава благодарность нашему Господу, что Господь некуда также пришел на эту землю чтобы искупить весь вот человеческий, в том числе и меня, первого грешника, и всех нас. И Бог продолжает любить. Он призывает сегодня «Придите ко мне все». Он зовет нас. Он стучит. В Откровении, мы знаем, написано «Сеструю дверью стучу». Если кто -то услышит голос мой и отворит дверь, то что... Войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мной. Да действительно, Бог на престоле милости, Бог зовет сейчас людей к покаянию. Но насколько сейчас время такое стало беспечное, люди стали равнодушнее своей душе бесмертной. И действительно, оно им ничего не надо. Прожил день, и все. Забывают благодарить Бога, но Бог никогда не забывает любить нас. Вот какая любовь Божья по отношению к человеку. Иисус Христос, придя в этот мир, умер за нас. Иоанна 3, главе 16 стиху мы читаем, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, для чего? Для того, чтобы каждый верующий не погиб, но имел жизнь вечную. Но имел жизнь вечную. И слава благодарность нашему Богу, что действительно Господь любит, любит все концы земли. Несмотря на такое тяжелое положение у нас на Украине. Бог заботиться о своих детях. О своих детях. И мы также должны проверить себя. Как мы дорожим этим временем? Вы знаете, время это лукавое сейчас. Враг ходит за каждым, как рекающий лев. Но как мы заботимся? Как мы отдаем Богу время? Может, у нас нет времени молиться? У нас нет времени открыть это Слово Божие, чтобы почитать. Может, вот эта суета, эта земная, она насколько выбивает нас из колеи, что мы действительно мы охладеваем. Может, мы больше внимания уделяем телевидению, новостям, что происходит на Донбассе, в Луганской, Донецкой области и других городах. Да, сейчас время очень, знаете, тревожное время. И Христос об этом говорил. Услышите также о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надежите всему тому быть. Но это еще не конец. Вы знаете, может верующие люди, есть таковые, которые... Именно и бояться. Что-то бояться. Есть страх. Но зачем нам бояться, если Бог нам сказал, услышите о войне, и вы не слухать, смотрите, не ужасайтесь. Вы знаете, сколько раз в своем Божьем написано слово ⁇ не бойся ⁇ Никто не считал. Внимательно исследуйте слово Божье. В этой книге написано. Сколько дней в году? 365. Вот это 365. Раз. В книге в Слове Божьем написано «Не бойся». То есть мы на каждый день не должны бояться. Что бы этого ни стоило. у нас есть Господь. И действительно, если мы будем уповать на Бога, будем любить Его, мы не должны бояться. Помните, когда апостол Петр, когда Иисус Христос шел по воде, и он видел, он испугался и думал, что это какой-то призрак. Но что Господь сказал? Что вы усомнились? Что вы усомнились, да? Что вы так боязливы и маловерны? Сколько раз об этом написано слово «Не бойся». Да, действительно, Чтобы не бояться, нам нужно всегда обращаться к Господу. Есть динный разговор с Богом. Это молитва. Это молитва, которая действительно разрешает всех независимых. Когда мы обращаемся напрямую к Богу. Иеремия, я не знаю, воззови ко мне, и я отвечу тебе, говорит Господь. И да, действительно, это да и аминь. Поэтому и в Слове Божьем много раз сказано о том, что мы, мы должны молиться. Молитесь и не, и не унывайте. Вот. Я прочитаю э, первое послание Хиселом 5 глава. 16, 17, 18 стихи. Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все благодаря. И вот такова у вас воля Божья во Христе Иисусе. Вот что нам нужно непрестанно молиться. За все благодарение Господа. И за хорошее, и за плохое, и за все мы должны Бога благодарить. Нужно учиться с этих слов. Действительно, чтобы мы, наши сердца были полностью благодарны Богу за все его милости вот эти плоды, которые он послал для нас. За это солнышко, погоду, какую он дал нам сегодня, что мы собрались на этом месте. Но разве это не Божья благодать, тепло, хорошо? Только мы бываем беспечны. Мало собираемся, мало нас тревожит, то, что мы должны быть сегодня в Доме Божьем. Какие-то другие дела, плотские, они выше получаются. Нас, этих желаний. А нас, наоборот, должно быть. И в этот день мы сегодня для друзья собрались для того, чтобы возблагодарить нашего Господа в наших молитвах. И мы сегодня должны очень благодарны быть Господу, то, что он рядом здесь с нами слой кожи написано где вас двое или трое собраны во имя мое там и я посреди вас и мы должны верить что господь находится здесь на этом месте его сила святого Духа, она находится здесь непременно и мы всегда должны за его подвиг души который совершил ради нашего спасения на русском кресте он умер за нас он пролил святую кровь за нас. И вы знаете, что кровь Иисуса Христа она очищает нас от всякого греха. Мы должны дорожить каждой каплей крови Ем Святого. Мы должны дорожить этой жизнью, в которой мы живем. Сколько Бог Кому нас значит, мы не знаем. Но мы должны каждым днем, каждым часом дорожить. И всегда иметь божественный страх перед приходом нашего Господа. Когда я немножечко выше прочитаю пятую главу и встретилась э, со второго, да, можно с первого даже. «О временах же сроках нет нужды писать вам, братья, апостол Павла, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, а ночью, вы знаете, куда горе проходит? Нет. Ибо когда будет говорить мир и безопасность, подумайте слова, ибо когда будет говорить мир и безопасность, подоб... и тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющего в чреве, и не избегнут. Но вы, братья, не вот тьме, чтобы день застал вас, как вор. Ибо все вы сыны света и сыны дня. Не, не, мы не сыны ночи, не тьмы. И, и так, не будем спать, как прочие, но будем борствовать и трезвиться. Вот что апостол Павел заповедает нам. Что мы действительно Господи, в это последнее тяжелое время, куда Господь, мы не знаем и сегодня, через пять минут, через десять, возможно, более до вечера не знаем, а Господь родилет. После 2 глава 6 стих написано, «И оживит нас через два дня, и в третий день восставит нас, и мы будем служить пред лицом Его». Вот только два дня. Это тысячи лет. Третий день восставит нас, это третье тысячелетие церковь, с Господу будет в воздухе. Сколько времени может пройти. Времени уже может не быть. Мы должны быть сегодня готовы, сейчас, с этой минуты. И пусть нас Господь благословит в этом и поможет, чтобы сила Святого Духа постоянно в нас, чтобы мы любили Бога, как и Бог возлюбил нас. И сейчас склонними наши головы, в кого есть желание обратиться к Господу. Будем просить, чтобы Господь помог нам, чтобы очистил наши сердца, чтобы дал нам желание больше трудиться на Ниле. Чтобы Господь помог многим услышать Его Божественную весть, потому что Господь продолжает стучать сегодня. Через Его Святое Слово, которое мы на этой земле, Через радиотрансляции Господь стучит. Через буклетики, которые раздаются сейчас по улице в огромных масштабах. Господь продолжает стучать. Будем молиться за наших близких, которых нет здесь, за наших детей и внуков. За всех будем молиться. Чтобы Господь сам открыл их не сердца. для того, чтобы люди могли со страхом подойти к Господу и подумать, для чего я живу, куда я иду, и где я буду проводить вечность. Не тогда уже, когда гром грянет, а сейчас. Ныне сегодня день благоприятный, Господь говорит, ныне сегодня день спасения. Пусть Господь благословит нас и поможет, чтобы наши молитвы услышанный Богом, чтобы мы действительно были Его детьми по-настоящему, чтобы с сегодняшнего дня мы стали новыми, новыми детьми, обновленные Его Святой Божьей кровью, омытые, правданные. Пусть Господь благословит нас в это, а Ему за этот день пусть будет вечная слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Аминь. Господин Бог и Отец Божье до нашего Иисуса Христа, величие, и честь и поклонение. за этот воскресный и праздник день, что ты нас собрал снова месте, чтобы прославить, поблагодарить Тебя, Господи, за ту заботу, за поддержку, за любовь, за милость, за Духа Святого, за книгу Исвяту. Благодарю тебя, Господи, что Ты спас нас не по нашим заслугам, не по нашим делам, а по Твоей бедности и благодати. Благодарю Тебе, Господи, за эти дары, что Ты объемно благословил нас, Ты дал нам все необходимое для нашей жизни. Но самое главное, Господи, Ты отдал самое дорогое, что для есть Сила Своего Иисуса, который умер и воскрес для нашего продания. Слава Тебе, честь и поклонение. Я благодарна Тебе, Господи, потому что Ты и меня нашел в этом речном мире, указание на тут спасения. Господи, благослови всех стоящих перед тобой. благослови тех, кого нет с нами, ту болезнь, а поддержи, че он Господи, я молю, прошу Тебя, Господи, благослови, спаси нашу Украину, спаси Богу, останови это крыло болития, Господи. Молю Тебя, Господи, за наше северное, за субъездничному прожившему, а, к познанию истинное. Мы люди воспитали за мою Господи. Ми, Господи и не дай им пропасть греха, Господи. За все Тебе слава. вечному Богу нашему, Отцу и Сыну, Святому Духу, Аминь. Ага. Великий Вечный Господь, слава Тебе, Сыне Господи, который позволил нам приведать на это место, чтобы вновь слушать Твои божественные слова наставления, чтобы мы всегда были благодарны Тебе, Господи, за все те дары, которые ты предоставляешь для нашей жизни здесь, на этой земле. Ты видишь карту человека живущего. На этой земле вот и мы созданы по твоему образу Господь, поэтому мы должны благодарить тебе. Мы благодарим особенно тебя за твою жертву, за кровь, пролитую, Господь, ты умно, за каждую из нас. Придя в этот мир, искупил нас, Господь, когда мы были еще грешниками. Слава тебе, Господи, хвала тебе за твою любовь, за твою долготерпение, ты не желаешь смерти грешнику, ты видишь, что ты любишь, любишь, любишь, любишь, любишь, любишь, любишь, любишь, любишь, любишь, любишь, слово Твое любишь, любишь, любишь, любишь, любишь, любишь, любишь, которые любишь, любишь, любишь, любишь, любишь, любишь, Господь, любишь, любишь, любишь, любишь, любишь, любишь, любишь, любишь, любишь, за все быть благодарными тебе, Боже. Поможи, Господи, чтобы прекратилась вот эта война, которая идет на его востоке Господь. Поможи, Господи, чтобы это все ты убрал своей могущественной рукой, Боже, потому что ты видишь, что продолжается, она не останавливается, Боже, мы просим, чтобы люди, они позвали к тебе, Господь, сказали, тебе слава, Боже, Тебе хвала, поможи нам, Господь, помилуй нас, Господь, вы и милости помилуй. очисти наши сердца, приготовь встретиться с Богом, поможи, чтобы наши сердца не были очищены твоей святой кровью, как должно Господи, поможи, Господь, мы жаждаем этого, и пусть имя Твоя всегда будет прославлено нашей жизнях. великий вечный наш Бог, Отец и Игорь Святой. Давайте Хорошо. Да, да, да. 1767. Это соревнования. Все знают, все помнят. Да. Казарина уку, разбокалиться у Спрингет. Посарим опуху, обмахались острыми косами, Замер в шорт сильно коз, Но я не видит их в реке И как прессе. И за это пени, за то, что по милости его нам дарована возможность посетить вас здесь, поделиться Словом своим. Давайте откроем слово Божие, есть это 20 глава пророка Изакиля, 6 стиха. 20 глава пророка Изакииля, 6 стиха Читаю. В тот день, подняв руку мою, я поклялся их вывести из земли египетской землю, которую я усмотрел для них, текущую молоком и медом, красу всех земель. И сказал, и сказал им, отвергите каждой мерзости от очей ваших и не оскорняйте себя и египетскими. Я Господь Бог ваш. Аминь. И мы что Господь говорит через морога, killer, что никогда Господь вывел народ свой из земли и пескотан, оттуда, где они были в рабстве. Этот народ, мы знаем, возобиял Бог. И Господь послал Моисея, и через Моисея вывел этот народ. Также каждого из нас, Господь, некогда вывел из этого рабства, рабства греха, и беззакония, когда мы услышал слово ⁇ спасении, пришли к стопам Его и сложили свое бремя, неумольные, и Он, Он их же кровью своей, назвал Своим. И как мы видим, что Господь ввел народ свой в страну, которая, как Он сказал, усмотрел до них, страну, теплующую молоком и медом. Это действительно была благословенная земля, земля хаманская. И как Господь говорит, что «текущим молоком и медом». Один исследователь писал, почему-то так называется страна, текущее молоком и медом. Ранней весной там покрывается долины, холмы густой растительностью и цветами. И когда там пасется скот, то есть обилие молока. И также множество цветов идет величайший метод сбора. И действительно, это была благословенная земля Царин Бога. Она была, эта земля отделена от другого мира. С одной стороны было море, с другой стороны горы, с третьей стороны река Иварданская, а с четвертой стороны пустыня. И среди вот всего этого, вот этот клучок земли, был благословен Богом, куда и вел Господь народ свой. И на этой земле, когда народ Божий вошел, уже не пришлось народу Божьему поливать, как это было в земле египетской. Ибо Господь посылал дождь и ранний, и поздний. Ранний для того, чтобы зашла зелень, а поздний для того, чтобы созрели плоды так, Господь, и благословляйте нашу страну, мы знаем, что посылает еще дожди вовремя, и что нам есть что и есть, и пить, и за что благодарить. В Америке, говорят, уже давно земли делают, как говорят, они искусственное дыхание, то есть только поливают. Потому что нет такого бияжа дожди, как у нас. Когда американцы приезжали к нам, говорят, а где у вас ваши выразительные системы? Она а же нас дожди идут. Господь еще благословляет нашу Украину. И как в прошлом году был урожай зерновых, что можно было прокормить, один миллиард человек на этой земле. Это сколько Господь дал зерна, пшеницы, и остальных злаков. А в этом году говорят еще больше. Можем себе представить. Так Господь благословляет. Но все это Господь дает для того, чтобы мы, живя для этой временной жизни, чтобы это подкрепления плоти нашей, мы правильно делаем, что и благодарим за это, ибо мы не обошлись бы без этой пищи, и в нашей стране мы знаем, что не все имеют хлеб, даже в нашей стране сейчас хлеб это хлеб, не все, а нас Господь благословил этим и послал еще мир. Но чтобы мы не думали, что мы там лучше или больше, помните, как Иисус Христос говорил, что помните, когда Пилат смешал с жертвами, и как башня силамская упала и побила 18 человек, то что говорил, что не думайте, что не грешнее все, но если не покаялись, то все мои. Если Господь нам даровал такую милость и хранит от всяких еще бед, то это не значит, что Господь больше любит или, или меньше. Может быть, в той э, местности, где сейчас бедствие вот, больше идет обращение людей к Богу. Потому что часто вот такие обстоятельства они побуждают искать Бога. В то же время Господь напоминал о том, что «пекитесь более по пище, не о пище тлен, а о пище не то есть о пище духовной. Все это хорошо, что, что Бог дает нам, и мы за это благодарим и употребляем с благодарением, но не это главное. Господь напоминает, чтобы мы петлись о пище духовной, чтобы черпали из этого хлеба жизни, который есть Слово Божие, и сам Христос, который говорит, что я Хлеб, пришедший с небес. И кто укушает его, тот имеет жизнь. Жизнь вечную, которая начинается уже здесь, на земле. И тот, кто действительно нашел, нашел Спасителя, нашел Слово Божие, этот хлеб жизни, постоянно им живет, тот уже действительно, как мы уже слышали, не будет ужасаться и страшиться всего того, что происходит. Потому что с нами Господь. А если Бог за нас, то кто против нас? Если Он заботится о нас, и Он хранит нас, и все, что происходит, если мы принимаем, как из Его руки и благодарим, хорошее или худое, как иногда говорил Ио, когда мы знаем Его, и страшные испытания, Он говорит, что, говорил, что благословен Господь Бог, разве нам только от Него принимать добрые, а худого не принимают. И слова нашего Господа, если мы принимаем не только добрые, а и худое Нам легко благодарить за тот урожай, обильный урожай. Но если бы Господь послал засуху, смогли бы ли мы благодарить? Не знаю. Пророк говорит, что если бы даже с бокового стола и в загоне не осталось, Скота, я все равно благодарил, прославлял своего Господа. Не каждый к этому еще готов, даже из э, людей верующих. Порой э, проявляется и опыт нашей стороны. Мы порой, мы даже забываем о том, что все это пойдет нам Господь. Потому что Господь говорит, что без воли его и Бог не пойдет с нашей головы. Также Господь... Нам напоминает, чтобы мы, дети Божии, искали Царство Его. то есть радость, мир, покой и праведность во Святом Духе. Это для детей Божии, не для мира сего. Для мира сего нужно покаяние, а для детей Божии, чтобы мы стремились к чистоте своей жизни. Вот мы читаем первое послание Иоанна пятая глава. 10 стиха. Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом. Не верующий в Богу представляет его лживым, потому что не веруем свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную. И вся жизнь в Сыне Его, имеющий Сына Божия, имеет жизнь. Не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, верой в Сына Божия, имеете жизнь вечно. И вот какое верзновение имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы ни просили, знаем и то, что получаем просимые от Него. И вот какое неразновение имеем от него. Это относится уже к вере нашей. Если мы получаем то, что просит, а если просим, по воле Его. И знаем, что Он слушает нас, знаем мимо этого, что Он слушает нас. Бог ложит на сердце наше. Дух Божий свидетельствует Духу нашему, что мы суть Сыны Божий. Когда мы можем обращаться с искренним сердцем к Богу, Слово Божие нам говорит, что если совесть наша нас не осуждает, тогда мы имеем где И когда мы принимали крещение, мы давали обет Богу, чтобы быть обет доброй совести. То совесть у нас будет чиста постоянно, если где-то мы упали, если мы с кем-то, может быть, даже поссорились, то мы спешим, чтобы примириться, чтобы привести в порядок наши дела с Богом, где мы, может быть, даже в населях все решили. Чтобы становиться на колени, мы имели неразумение. А если мы становимся на колени, и наша совесть нас беспокоит, мы где-то, может быть, в чем-то неправы или нечисты, не то услышит ли нас Бог? и подаст ли нам просимую. Нет, в этот момент, как говорит, слава Богу, я, если принес дар своих жертвеннику и вспомнил, что брат имеет на тебя, то остави этот дар. Да, это может быть и жертва хвалы усмашек, когда он, да, Бога за что-то. Бог не примет, вот эту жертву как никогда не принял, жертву от Каина, потому что он в сердце своем не примирился, во-первых, с Богом и позавидовал брату своему, Ауле. И впоследствии убил его. Да он принес жертву Богу, никому не был а Но Бог не признел такую жертву. Также если в нашем сердце говорит Слово Боже, горькая зависть или сварливость, то вы ли нас Бог? Конечно же нет. Почему и Господь нам предлагает Свой крест, он сам нес крест, и на нас, каждого возложен крест, жизненных обстоятельств, которые мы помещены. И на этом же кресту, как Он возлег и был раз, Он добровольно возлеул, так и каждому из нас предлагает вместе с Ним распяться. То есть подвязаться в борьбе, чтобы отвергать все эти помыслы нечистые, распинать все все то, что восстает на душу этой греховной, наслаждение, которое под предлагает под этот мир, все это отвергает. Это борьба, дорогие братья и сестры. Слово Божие нам говорит, что Царство Божие силой берется. В этом должны подвязаться. Если же мы не будем подвязываться, только просить Бога дай, дай, а сами не будем ничего делать то может ли Господь нам что-нибудь дать? Да не думаю такой человек получить что-нибудь от Бога. Тогда, когда мы действительно очищаем совесть нашу и преклоняемся перед ним, и просим за наших родных, просим за церковь, тогда Бог слышит нас и в свое время посылает, воздает. ищущим Он воздает обязательно. Так и апостол Павел, он говорил, что я смиряю и порабощаю плод свою. Для чего? Для того, чтобы проповедуя другим самому не оказаться недостойным. Мы также можем... Я думаю, что это относится к проповеднику? Нет. Это к каждому из нас относится. Ведь мы можем свидетельствовать другим И наша жизнь – это есть и проповедь. И если мы смиряем и порабощаем свой плод, Тогда и сила Духа Святого будет действовать через нас. Тогда, когда, может быть, кто-то нас упрекает в чем-то или обвиняет, а мы спокойно можем отойти. Даже не ввязываясь в эту ссору или спор вот эту. И тогда действует Господь. И тогда Господь уже говорит к совести того человека, который будет в чем-то неправо и нас обвинял в чем-то. А если мы начинаем сами себя оправдывать, воздавать тем же, а ты посмотри на себя, то тогда дух угощается, тогда ликует враг, и тогда Господь не может быть прославлен таким образом. Боже благословит нас Господь и в этот день, день благодарения, что мы благодарили и не только за Его дары, которые посланы для подкрепления нашей плоти, но и за то, что Он посылает еще духовное благословение нам. Чтобы мы, слушая свободно проповеди и принимали это близко к сердцу, чтобы мы напитали души своей духовной пищей при чтении Слова Божьего в молитве или посещении дома молитвы, чтобы мы, слушая это, прилагали это близко к сердцу. Чтобы мы не оставались пустыми как это часто бывает, что приходят люди на собрание, вот посидели, отбыли, какими пришли пустыми, так и вышли. Когда спрашивают, о чем кто его знает. Там он там читался вот что-то, чтобы мы слушали то не то, что говорит проповедник, то, что говорит Господь. Слава же нашему Господу отныне его веки. Аминь. Давайте здесь посмотрим. и там поляр белеет, а тут, ну, вот. а пожалуйста, господи, здесь и там поляр белеет. А вы раскрываете? Да, да, да. Это 664. 160. Давай. 664. Здесь и там поля белеет. Здесь там, в полях, и не, верю, не конца. Руку лица. Вышли тело теле Божьей Светие, это валя, что можно, пока не прошла. Вышли с армией, утрою, утрою, А не жаль не злой, Весенькая иди может He does want him, he does Здесь нет плохо. Это человек, который ходил и ходит в собрание Зеленых, молодой парень, лет 17 ему. Он лежит сейчас в Ахмаде в Харке. Давайте помолимся. Итак, просто сегодня. Господь наш Бог мы дети Твои собраны во имя Твое, при лице, на этом месте. И ты знаешь, Господь, эту нужду Саши, которому еврачи врачи не могут поставить диагноз. И он от этого страдает, он к тебе взывает. И он часто обращается за помощью. И вот этот человек Господь, Смесь с детьми Прощайся, прошу Господи, ты помоги этой душе, ты ведешься к Господу таким как -таки его страданий, пролезь след Господь и дай мудрость врачам, чтобы не нашли ту причину, чтобы мог, мог Господь сидеть под ним на лице и под ним в, в Святой Святой. Благодарим Господь, что ты услышал пословный по обещанию, как начальник предупреждения правительства. Слава Тебе. Аминь. Садись Господи. Будем читать Слово Божие. И первое место ⁇ Священное Писание. Мы прочитаем Евангелия от Иоанна. Я прочитаю 15 -я глава 4, -й, 5 стих. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ведь не может приносить плода собой, сама собой, если не будет на лозе, так и вы, есть не будете во мне. Я из глаза, а вы верьте. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Дорогие братья и сестры, Сегодня мы собрались благословить Господа за то, что Он нас виден, благословил, прослушали, как Он нас благословил в этом году, как Он благословляет нас все эти годы, когда мы живем И вот жизнь христианства, я хотел бы посмотреть, знаете, она всех вас вот здесь, хозяйки сидят, вот. я зашел, я смотрю, там уже вот что-то там тот, знаете, пригласили как бы в гости, э, благодарить после этого там может, стол, небольшое под, подкрепление. Ну, все хорошо, все правильно. Да? Вот. вот если сегодняшнее христианство, знаете, похоже на, на что? Люди, знаете, выучили в Библии, как сеять. Как ухаживать, как поливать, как собирать плоды и как их с них потом приготовлять хлеб. Да? Вот так вот рассказывает на самого хлеба, то нет. Главное мысль? Если бы я вот рассказал, как приготовить, вот вы мне, я сюда приехал, вы мне рассказали, как мы можем приготовить стол, как мы это все клеп, все, все это рассказали, как варить борщ, там холодный, все, вы мне все рассказали. И я вот с братом Анатолием, брат Ильич, тут что еще приезжали, развернулись и поехали. Улавливайте мысли. Дело заключается в том, что сегодня мы знание, которое набивает говорим, говорим, а вот того самого хлеба жизни, не даем. Все мы, все, каждый в отдельности, вот пришли снова, а суета сует, пришли в собрание, а ну что там скажет брат про же я знаю. Еще и такие. И по как у меня барсик собачки, Другой раз и носом покрутил, и я так и вынес. Да, ну, и понюхал, покрутишься, покрутишься, ага, все, пив дня не даю, львись, иди дали. Поэтому Господь сказал, я есть хлеб жизни. Я есть хлеб жизни, но сегодня уже это слышали, что от Господь есть жизнь, приходящий ко мне не будет калкать, и верующий меня не будет жаждают никогда. Она же дал пример, сказал, вы дайте ученикам есть. Они не могли этого помнить. Причем. Христос показал, помолился, благословил хлеб, и люди насытились. А потом он объясняет, когда за ними. Пошли искать и начали. Я есть хлеб, хлеб тот же ели. А вот вы ищите хлеба небесного. И сегодня сегодня Христос хочет, что мы приносили воды. Вот это капуста или кукуруза или буряк, или яблоко, Написано, есть поливающий, сеющий, поливающий, но, но все есть Бог произрастающий. Но если весной вот эта рассада не пкнулась в землю, Бога не произрастил в этом. Пойдите, помолитесь на груди, расти капуста. Бог этого не будет. Делать". Вот подумайте, понимаете, э, на, э, порой наше христианство. Оно заключено в том, что дай, дай, дай, Бог дай, Бог все благословил. Но почему-то мы идем в землю текаем. Почему-то мы посеяли морковку, помидоры ткнули, картошку посадили. Тогда она выносит, не посадили, а в Вот эта взаимосвязь, мы должны понимать, что у нас есть взаимосвязь. Есть сторона Божия, а есть сторона наша. Если не будет сотрудничества с Богом, то ничего не будет. Никому мы ничего не дадим, ничто из нас не произойдет. А будете исходить из нас только маска религиозная, Фарисейство. И вот Христос говорит, прибудьте во мне. Когда мы читаем послание, когда мы читаем Библию, Новый Завет, то я хочу вам, хочу вам вот такой привести пример. В Библии, послания, в посланиях, в совмещетку Христос положил вот водораздел. Прибудьте во мне, прибудьте в Духе. И прибудьте в плоти. И показывает дела плоти и дела Духа. Вот и все. Центру нет. Вот в духе Бог помогает. Там, где мы по плоти живем, там, где какая-то религия, ничего на нас не будет. Мы будем скрепляться, подобно ману, чтобы не видеть злом на зло. Мы будем благодарить, а внутри роптать. Понимаете? Почему? Потому что мы в плоти находимся. Вот дела плоти и дело тур. Вот этот раздел. Если мы пребываем в нем, что значит пребывать в нем? Апостол Павел, вот это во всех посланиях Павла, Иоанна, Иакова, когда вы не посмотрите, Писание разделяет нашу жизнь на плоскую и духовную. Если мы пребываем в нем, мы приносим плод. Если мы пребываем в нем и ухаживаем, что значит, когда пребываем в нем, пребываем в мире, в покое внутри, в любви. Павел просто говорит, посланник колосеев. Просто доступно говорит посланник колосеев, если здесь написано. Говорит, я проповедую тайну, первая глава, с 26 стиха. Тайну скрыт от веков, родов ниже открытых святых и миров, в которых Бог показать, какое богатство славы тайне себе язычников, в которой есть Христос в вас. Христос нас. Во всяком верующем живет Дух Божий, живет Христос Его жизнь. И вот эта жизнь, если мы почитаем послание Христиана, она растет возрастом. Она в тайне растет. Как это семя, которое мы сели, мы не знаем оно, как ночью растет, как всплыть мы это не знаем. Как оно созидается, это тайна. Но в этой тайне мы должны там и прополоть, в, это, в этом процессе мы должны полить, мы должны прорвать. Это страна человеческая. А само возрастание плодов, это Божья страна. Так вот и, и в нашей жизни это Божья страна. Произрастание плодов Духа. А наша страна, пребывание в Него. И когда мы попадаем в дело плоти, когда начинаем согрешать, наша страна вырвать эту сорня и возвратиться, покой, покой Божий, в любовь, и вот Господь в Писании раскрывает, показывает, лишь показывает, как проявляется плод, раздражение, ярость, крик, вот это, говорит, дела плоти, а вот это плод духа, поэтому не надо пытаться изображать себя а надо давать жизни Христовой проявляться в нас. Как-то неудобно разумительно. Вот понимаете, читая колоссянам дальше. Колоссянам 2 глава с 8 стиха. Давайте выше. Начнем. 6. Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи курены, утверждены в нем, пребывая в нем, укреплены в деле, как вы научили, приспывая с ним благодарением. И дальше Павел предупреждает. Смотрите, братья, чтобы кто не увлекл вас в философии, пустым обольщением, по преданию человечества, по стихиям мира, а не по Христу, Ибо в нем обитает вся полута божества. В нем мы имеем все, когда пребываем в нем. В нем, когда вы и вы имеете полоту в нем, которая есть голова всякого начальства власти. В нем мы обрезали, обрезали греховное тело плоти, обрезание престола. Бывшие погребены с ним крещением, в нем вы и самоскресли веру в силу Бога, который воскресил ее измертвы. И вас, которые были мертвым на грехах, не обрезание плоти ваших, но вместе с ним, простим нам все грехи. Вот все это мы получили в нем и имеем в нем. Как только мы переходим на собственные чувства, на почву неверия, как только мы переходим в область мышления, э, то, что Слово Божие и заботы вознаграждения, как только мы уходим по мышлениям плоские, которые суть смерти, Павел пишет посланик, основанию да еще и вражда против Бога. Дела плоти, они вражда против Бога. Даже по мышлениям. А что все я? как найдет? Что случилось в нашей жизни, и мы ходим и мы ходим и думаем, Господи, помоги, а Что все будет, говорится, як це брешти гроші, не дішить все, паніть люба, там під. И от всего и пошло, пошло, и броди, броди, как Это броды, броды, какое-то вино, неустоявшиеся мозга. это полная неверия, это дела флоти. И в этот момент. Мы будем поступать по жить по говорить по плоти, отвечать по -проти. Из нас будет исходить не Христово глухание, а зловоние на всяком месте. Вот. Так вот он говорит, никто. И дальше истребить бывшее учение а у вас рукофисами, которое было против нас. Он взял Привозил Это закон. Отняв сил на часть властей, властно подвергив, возможно, на имя собой. Никто не обсуждает вас за пищей, или питье, или какой-нибудь праздник, или на месяц или субботу. Это есть тень будущего. А тело во Христе. Здесь Павел обращает внимание на закон. Знаете, многие, многие из нас пытаются исполнять то, что проповедует проповедник, что мы читаем книгу, что мы читаем Библию. Мы пытаемся это исполнять. Никогда не исполнить. Без него. Не пребывая в нем. Евреи пытались исполнить закон. Не получилось. И не получится. И дальше читаем. Вот смотрите. Это то, что... Это то большое заблуждение, которое попадает очень многие верующие. Это заблуждение, это лжерелигия, это Изабель, которая учит нас. Вы послушайте, вот знаете... Я не хочу никак там опереть православных, но их неучение когда присмотримся, послушаем, не надо делать того, не надо делать того на праздник, оттого, праздник вот того, то не надо платить, то не надо сопутствовать, и так дальше. Вот этих вещей очень, вот ссы все, знаете, слушать и четко видно, что когда мы прислушиваемся немножко, почитавши Библию что мы понимаем, ну, ну ложь, да? Тем же человек не спасается. Спасается приходом, покаянием. То есть там как-то все равно выбор Вот это ложное, вавилонское, я ли называю и вавилон, и изавель это все сердца Есть вавилон религиозный, есть вавилон политический, есть изавель, которая ложью кормит народ и вводит заблуждение мной и детей. Божьих. Так вот он говорит. Почему? Потому что, опять же, исполнитель закона кто может исполнить? Тот, кто его написал. У кого природа законная? Христос. Когда Христос живет у нас, он является исполнительным законом. А человек, как личность, что он выполняет? Он дает не уважает духа Святого. Он пребывает в Боге. он находится в покое, и когда он находится в покое, он и говорит, он и свидетельствует, он и на городе сопует, он и с мужем и с женой разговаривает, но в его голосе, в его помышлениях он не допускает ни раздражения, ни нерв. он пребывает в Божьем мире, в Божьем покое. И дух Божий, Христос наполняя наше сердце, радостью, миром, жизнью, производит вот эти плоды. Поэтому пусть никто не обманется, что кто-то вырастет капусту без Бога. Так вот так сам никто из нас не может произвести эти плоды без Бога. Это написано без Бога. И вот никто не обольщает вас самовольным смирным моделем, служением ангелов. Торгаясь то, чего не виды, безрассудно добиваясь плотским своему, не держась головы, под которой всех тело составы, все разы, будучи соединянием, и скрепляемо растет возрастом Божиим. Итак, если вас с высовос... вы со Христом умерли для стихий мира, то для чего вы, как живущие мира держитесь, держ... постановлений, постановление? Не прикасайся, не вкушай, не дотранивайся что все и употребление по заповедям и учениям человеческого. Это имеет только вид мудрости, в самовольном служении, смирно мудрении, изнурении тела, некоторые движениями на священник Вот Павел показывает нам это, показывает четко, четко рассказать нам, что если мы будем пребывать в Боге, то мы будем вот этим крестом глокальным, почему же священное писание. Мы будем солью, мы будем светом, мы будем миром, мы носителем мира будем на всяком месте. Сатана постоянно, то, что Бог сделал с нами тогда еще 5000 лет на кресте, то он сделал разных средах. Тогда еще креста просили, садиться креста, и мы уверены. Вот задача Сатаны вывести нас с этого состояния, с этого положения. Пробыванием в нем. И мы иногда, иногда мы, крестовите, и били, и издевались, а он пробывал в отце. Он пробывал в этом мире в покое. Вот его задача была. Вот в чем он тогда. Мы часто с этого положения уходим. Мы часто с этого положения выходим. Тогда и проявляется что? Плоть. Дела плоти они известны. Сын. И пошло, и пошло, и пошло, и пошло, Вот этот водораздел, везде он идет по священному писанию. Поэтому наше пребывание в нем, пребывание, когда мы пребываем в вере, когда мы читаем постановление Слова Божьего, то, что Господь сделал для нас, это не для того, чтобы мы рассказывали, какой Христос хороший для кого-то, а чтобы мы пребывали в этом. говорили. А если мы в этом не пребываем и говорим, идите и научите крестя все народы, уча их соблюдать все то, что я поводил вам. Ездра, положив средства изучать закон Божий, исполнять, а потом учить других. Вот этот порядок, если этот порядок нарушается, то без их хохочет с людей верующих, потому что мы вредим себе, мы вредим Богу, мы вредим людям, с которыми мы говорим о Боге, даже. Они смотрят на нас, на нашу жизнь, на наше поведение, так как -то такие верующие. Это не значит, что верующие люди не совершают ни память. Для этого Бога дан рецепт, как с этого положения выйти. Кровь из Христа очищает от всякой стары. Все мы много совершаем. Все мы по неопытности иногда высовываемся. И стрела лукаво в нашу душу, в наше сердце, попадает. И мы часто из раны не понимаем, что как порой мы понимаем, что да неправильно сказала, да неправильно ой, что я наделала, а другого ничего наделать не могла, потому что... Ты, братья и, брат, брат и Святой, вышла с положения, дано на и у Боге с того положения. Вот и плоды сразу проявлялись. И Бог не будет хранить плод, никогда. Он наоборот будет, как, знаете, те евреи, он вел по пустыне, чтобы показать им, что у него на сердце. Он проводил через эти обстоятельства, через эти испытания. И Бог нас ведет. И основной и центром, центром всего Писания является крест. Вот это возразил. раздел. Центральное место Священного Писания. И кто хочет быть моим учеником, возьми крест. Крест я каждый день умираю, это послал. крест это каждый день отвергаю, отверните, отложите, дела плоти. Бог дает эту внутри силу. Бог дает. Чтобы поступить так, или так? Если человек, знаете, есть сильные люди, выйти чарочку, да, нема, не маю, а есть такие, что бьют, до да синего его выйти. То есть, там уже воля такого человека, она полностью парализована. Он уловлен. Ему кажи, не кажи, видно, ему уже хочется, не деколь, как на убой. Вот так мы четко видим. Есть и в нашей жизни некоторые привычки, их никто не видит, мы в бары не заходим. Вот. Но есть некоторые вещи, которые для годами, и не, мы не можем знаем это, не можем выйти с этого состояния. Вот каждый язык такими, такая раздражительная, там ты, такими характер. Вот, да Христос, христу характер наш абсолютно не нужен. Наш характер, он показал, что это все распиты на Христу. Не проявляй свой характер, отказывайся от своего характера. Убегает него, как Иосиф от сняв эту верхнюю одежду. И вот когда мы будем таким образом нести крест, попали в ситуацию, а с нас что выходит? Раздражение не в покаялась внутри, отвергла это, и Бог дает мир опять, покой, наполняет. И вот таким образом мы приносим плоды когда мы пребываем в Нем. Поэтому Павел говорит в послании к римлянам, что нет никакого суждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Вот те люди, которые пребывают в Нем, живут по духу, нет никакого суждения, потому что закон Духа жизни освободил меня от закона, греха и смерти. Как закон ослабленный плоти был веслым, то Бог послал Сына Своего подобной плоти грехом, жертву за грех и усудил грех во плоти. Чтобы оправдание закона исполнилось наш живущий не по плоти, но по духу. И здесь он дальше опять раскрывает дело плоти. Вот. Живущие по плоти плотском помышляют, а живущие по духу, по духовному. Помышления плотские, суть смерти. Помышления духовные, Жизнь и мир. Духовная жизнь и мир и плоды жизни. И посему живущие по плоти Богу ходить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу. Если только дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот не его. А если Христос в вас, то тело мертвое для греха, но дух для для праведности. Вот здесь Павел раскрывает в другом послании к времену. Если мы посмотрим все послания, и, в том числе и Евангелие, они именно раскрывают это. Если возвратимся в Редкий Завет, закон тоже вел, он был где-то в Ерика Христу. Он направлял в Ерка Христу. И вот Христос пришел не нарушить закон, теперь читаем, а исполнить. Как я могу исполнить закон? Никак. Но когда я пребываю в Боге, то Христос, живущий мне, Он является исполнителем всех заповедей Христа. Потому что это и есть жизнь, это природа Его. А моя это природа европеальная. Никогда в жизни не сделаешь белую кожу и хреблянную. Так учится в Священном писании. Поэтому пусть Господь благословит, чтобы мы знали, как сеять, как жать, как поливать, как приготовлять и на стол подавать. Как в этой жизни, то же самое, аналогия в духовной жизни. Вот как в этой жизни, знаете, сейчас на, на Востоке идет война, мы об этом молимся и, и об этом рассуждаем Там идет война и там люди не просто стоят молятся, а они выполняют тяжелый физический труд. Даже в самой духовной жизни... Война и брань. Она идет, это тяжелая работа. А не просто дай Боже, а я их местом не двигаю. Вот внутри поворотся. Потому что написано плоть, духу противиться. Они а друг другу враги, они противятся. Вот эта борьба идет за то внутри, что мы или жили по плоти, или жили по духу. Вот чем отличается христианство последних времен, что знает как готовить, Знает, как кто, но приходим в собрание, а все с пустым карманом, с пустыми сердцами, когда мы сюда принесли, что-то с дому, то она есть. Да? А когда мы сюда приходим, всякий раз приходим сюда, вы посмотрите, на какая взаимосвязь взаимосвязь священном Писании. Павел, духовный гигант, я так его называю, глыба, сколько ему было, было открыто, он просит, молитесь о Боге. Он просит, чтобы о нем церковь молилась. Он понимал вот эту взаимосвязь тела, Христова. Поэтому, читая вот это священное писание, сколько мы ее читали, слава Богу, сколько она надо это все начинать применять на практике. Мы много применяли, но надо больше. Больше нести эту ответственность, Забывай как бы задняя простирация вперед, стремиться к цели, почести, высшего звания во Христе Иисусе. Это чтобы Христос, жизнь Его все больше и больше проявлялась в моей повседневной жизни. Что плоды Духа Святого, плод Духа Святого, который поэт извергал любого, зачитая Его сейчас, вот послание Галава мы написано, плод же Духа. Любовь, радость, мир, долголепение, благость, милосердие, вера, кротость водержания на таковых нет закона. Вот этот плод. Если же Духом живем, то по Духу поступать должны. Если Духом живем, то по Духу поступать и должны на всяком месте. А все остальное описание, я еще раз повторюсь, показывает где мы не пребываем в нем, раскрывая дело плоти и показывая, как возвратиться. Крест, отвергни себя. Не сгоствовал, пропустил стрелу, на колени кайся, очищайся, освящайся, вставай иди дальше. Когда мы каемся, мы Духом Святым исполняемся. Когда это истинное покаяние, это идет наполнение. Исполнение Святым Духом. Как только мы все делаем, как Илья, сделал по слову, выстраиваем жизнь, насколько нам понятно по слову, мы получаем мир покой, мы получаем радость, мы получаем торжество во Христе, мы исполняемся Святым Духом и тогда идем снова смело вперед на войну. И там впереди еще много падений, поражений отступлений, но имеем мы Господа, которого верит, который знает, что проведет, научит, и чем дальше, тем больше человек верующий укрепляется, утверждается и становится воином. Не детем. Вот дети, они, может, не знают до конца, как это все сделать, и посеять, и приготовить. Но они кушают пока же, правильно? А мы же взрослые имеем заботу о наших детях. Но они растут. Они же в этом году картошку собирали. Они там кто другое пятое делали. Они же эту картошку бросали. Придет время, они сами будут летанствовать с кожей, Они сами будут сражаться. И вот сами будут думать. Уже мысли как делать. Вот. Сейчас они эту уже не уникали. Понимаете? мы вот. Пока в детстве, мы так. Но давайте дальше. Дальше расти. Поэтому пусть Господь благословит всех нас, что мы были на лазе. И приносили много плода, как Бог приносит нам вот эти плоды. И благодарили Господа. Тогда, конечно, когда мы в нем, тогда и радость, тогда славословие, тогда все эти псалмы Давида, они торжествуют, они блаухают. Когда мы их читаем, сердце наполняется исполненностью той же радости, которая исполнялся Давид, которая исполнились другие псалмопевцы, Потому что из них исходила вот это торжество Духа Святого. Ты угодил мне. Печать Духа Святого. Ты угодил мне. Он ставит печать. Тогда, конечно, Христос возрастает, укрепляется. И мы раздаем хлеб жизни для всех окружающих. Приносим живое Слово. Живой Дух приносим, а не мертвую букву, которую мы часто говорим, уговариваем. А нас не слухают. За это мы будем нести ответственность. А если мы принесли хлеб, отказались, придет время. Если мы посеяли живое семя, если, знаете, семена, которые есть, не прорастают, проверяют по осенью семена, через весну, а плохое произрастание, знали мы это дело. чем по три года пророды, а он не растет. Вот так часто мессия вас а не даст Но когда живое семя, мы бросили в землю, иногда произоставить, когда дождь пошел. Сразу, а там засуха, смотри, же июня вылезла. Вот так самое слово, если она жила и действует нас наших уст. оно в свое время принесет плод. Так же самое и наша молитва, в свое время она принесет плод, потому что наша ответственность, чтобы она была живой. Пусть Бог благословит. Много еще можно говорить, но я думаю, мы будем больше просить, чтобы Бог открывал нам, Бог просвещал нам сердце, как Павел Молодец когда он видел, что у них есть реальность или Бог. И никогда не будем чаяться, что нас мало. Сколько бы мы ни роптали, что нас мало, решить эту ситуацию. Никогда. Это робот. А когда мы видим, что у нас мало, и в нас есть ревность, мы с любовью несем на руках молютку друг друга, церковь. И Бог начинает трудиться над теми душами. С любовью уищевая, с любовью приглашаем Его. А я отвечу, что она была общего Давай и завтра я приеду. Понимаете? Пусть Господь гласна. Как мы сейчас будем? Сейчас я это еще скажу, потом на исключительно. Все. Хорошо. Я например, на столе, на столе. Хорошо. <говорить> я буквально коротко хотел бы вам это сказать. У нас сегодня праздник, да. Праздник жатвы. И я хотел вам одну как-то хотел полностью отдать, так сказать, помолчу, но как-то не выдержал. <говорить> на этой неделе, на этой неделе я встретился с одним человеком. Да, и он как-то разговаривали туда-сюда. Он говорит: ну, ему говорю, у нас будет жатва на этой неделе. А вот ну, почему у вас сейчас жатва? Она же как-то не соответствует с Писанием и тому -то подобное. Действительно. Если разобраться, то с еврейским календарем наша жатва ну, никак не совпадает. Почему? Потому что жатва еврейская была аж две жатвы. у них. Первая жатва это день Пятидесятницы, когда они собирали его жак пшеницы. Они приносили, у них Пасху была. Это 14 четырнадцатого несамо, да? И потом на день, на десятый день у них было начатки плодов, сног приносили первый, а уже на день пятидесятницы уже это праздновали сбор урожая пшеницы, там что у них там было. А вторая жатва у них была, ну так примерно вот в эти времена, где-то начало октября, конец сентября, это собирание плодов. Иначе у них еще назывался этот праздник кущей, знаем? Вы будем у нас праздновать, евреи часто его, как говорится. Так, я говорю, а почему здесь утиль нашу, нашу должно совпадать с этим? Смысл праздника вообще-то я хотел бы напомнить один. Не просто так, как говорится, ага, ну, праздник есть праздник. У православных чуть ли не каждый день праздник, знаете, вот. Ну, это и есть смысл какой-то у них там. Но я знаю одно. Вот прочитаем одно место писания, Исход, 23 глава. 14-16 стих, три раза в году празднуйте мне, наблюдайте праздник на пресмоку, 7 дней ешь пресный хлеб, как я говорил тебе на время, месяцы авиа ибо в одном ты вышел из Египта, и пусть не являются лице мои с пустыми руками, наблюдайте праздник жатвы, первых плодов это труда твоего какие ты сел на поле и праздник а собирание плодов в конце года когда уберешь с поля, работ, с поля работу с твоим то есть три раза еще здесь написано написано что должен приходить весь мужской это, это ну, мужчины это в храмах скинии празднуют самое что интересно я в свое время но тот задумался, ну это все, все мужчины Израиля собирали в Иерусалим, а какая же безопасность остается в домах у них? Написано весь мустерпул. И это, в Таразакуднии написано обетование, что Господь будет сохранять их это дома, селения, пока они будут это дело праздновать. А смысл праздника есть двойной, любого праздника, Рождества. Это там Паски жатвы сегодня у нас, да? есть одно. Первое, как говорится, земное. Соединение общения народа в одном. Ну, что подумайте сами, я дома собрался сам в себе и начинаю себе праздновать праздник какой-то. Нормально? Ненормально. Праздник это весело всем. И есть духовное значение. Это праздновать Господа. Вот здесь, как написано, в году празднуй мне. То есть. Прославляй Господа. Он сам Господь назначил, что должны быть праздники, когда мы должны прославлять. Сегодня мы прославляем Господа за наш урожай. На Рождество мы прославляем Господа за то, что дал Он Сына. На Пасху за то, что Он дал нам спасение в своем воскресенье. Итак, вот, праздник это не просто, знаете, как обнакивать знаете, мир. Стали музыку, водку там поплясали, потанцевали, порадовались. Нет, это не в этом только смысл праздника. А праздник это и является том, что заключается, что празднуй мне Господу. То есть прославляй Господа. И сейчас давайте мы Говорите за стол поспеваем. Да? Да. Хорошо, тогда давайте мы заключим собрание, помолимся и продолжим во второй части наше собрание. Отец Небесный, слава тебе и благодарность за то, что Ты нас наставлял, Господи, и нам напоминал о том, что мы должны во всем и во везде уповать на Тебя, Господи, и следовать за Тобой, Господи. За То, что мы без Тебя ничего не можем делать, Господи, и должны только это с Тобой производить те работы, которые Ты нам поручаешь, Господи. И мы это немощные в нашей плоти, мы ничего не можем. Но ты нам даешь силы и возможности, способности для того, чтобы сделать так само, как мы видим это господи, в этом урожае, который дал ты нам в этом году. Ты дал нам силы на огородах, ты дал нам силы это его посадить, это обрабатывать, поливать, господи, так само и собрать. Но взращивали мы его никак не могли взрастить. Они это, это только ты возрастил. Сейчас, Господи, ты нас благослови на вторую часть служения, Господи. И им будет слава за все великому Богу нашему, отцу, сыну, духу святому. Аминь. Аминь. Аминь. Аминь. С миром Божьим. Поэтому давайте.